Всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый кран называется он FreeTron, на котором можно зарабатывать криптовалюту TRX абсолютно без вложений и минимальный вывод с данного крана это тысячу монеток насобирать их очень легко если мы переведем вот к тысячу данных монеток токенов они здесь называются это будет 0,15 TRX У меня на балансе, к сожалению Недостаточно, чтобы проверить данный кран На платежеспособность Но с вашей помощью Я быстрее собираю выплату И когда у меня здесь появится Тысячу монеток Я выведу и в своем телеграм-канале Опубликую, что данный кран платит Но я думаю, что данный экран платит Так как я вот посмотрел посещаемость Она вот резко выросла С 90 тысяч до почти миллиона это еще статистики нету за предыдущий месяц здесь статистика за июль за август еще нету никакой статистики. я считаю данным краном жирным здесь вот есть daily бонус ежедневно заходим нажимаем кнопочку play и получаем вот 40 trx одну экспишку и одну энергию также этот кран считается накопительным. Чем больше вы будете заходить, тем больше вы будете на этом кране зарабатывать. Есть еще здесь вознаграждение за прохождение 25 клеймов с крана мы получаем дополнительно 150 токенов за прохождение 6 коротких ссылок также 150 токенов за прохождение 15 коротких ссылок 350 И вот за прохождение 30 коротких ссылок 500 ну в общем на этом крайне можно поработать и немного заработать криптовалюты tron также здесь есть игра coin flip что это такое а это тоже игра потом здесь есть авто он работает когда на вашем балансе есть энергия мануал фауцит обычный кран раздает 15 токенов каждые 5 минут и в день мы можем сделать 100 клеймов не больше здесь нам нужно разгадать капчу вот сначала антибота от 7 10 8 нажимаем вот 7 10 и 8 и разгадываем капчу здесь нам предлагают выбрать эльва с открытыми глазами нажимаем Collect You Reward. Зарабатываем 50 токенов. Далее здесь еще есть Mad Faucet. Здесь каждые 30 секунд нам дают по 11 монеток. И за день мы можем сделать 200 клеймов. Разгадываем антибота. 387. Разгадываем капчу. Выбираем здесь рыбок, которые прыгают. И нажимаем синенькую кнопочку плюс еще 11 токенов есть здесь еще колесо фортуны чтобы его крутануть нам нужно чтобы у нас было на балансе 3 энергии когда у нас будет на балансе 3 энергии мы можем сделать спин и здесь выиграть определенное количество токенов есть майнинг здесь мы будем зарабатывать за счет вычисления мощности нашего компьютера выбираем здесь вот мощность которую мы хотим поставить нажимаем старт и идем заниматься своими делами и здесь будет происходить майнинг и минимальный вывод здесь от 1000 токенов шортлинки есть на сумму 2400 токенов я один шортлинг уже прошел достаточно все легко проходятся нету никаких заморочек ну не знаю, как будет у вас, но у меня так. И есть еще просматривание веб-сайтов в активном окне, окне. Вот 5 секундочек посмотрели, вот нажимаем кнопочку go. Смотрим здесь вот 5 секундочек, кто-то рекламирует вот такой вот сайт. Разгадываем здесь легкую капчу и нажимаем зелененькую кнопочку. И мы зарабатываем плюс 20 этих монеток. Также мы здесь можем сделать депозит и создавать рекламу, рекламировать свои краны, либо же какие там проекты, в которых вы участвуете. Вот такой, друзья, кран, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и давайте вместе его проверим на платежеспособность. На этом именно все, всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.